Всем привет! Я начинаю трехсерийную рубрику «Как выбрать», которая будет посвящена периферии. Начнем с мышек. Погнали! Для начала определимся, где будем ее покупать. Если вы хотите купить быстро и с гарантией, то в магазине, а в данном случае, в DNS. Если же дешево, то на AliExpress. Тип мыши. Они бывают обычные, 3D, вертикальные. Обычные подходят для множества определенных задач, нужные человеку. Они бывают игровые, офисные, беспроводные. 3D же нужны людям, которые работают с автокадом и другими программами для 3D моделирования. Самый редкий тип мышек. Также бывают обычные беспроводные. Последние это вертикальные. Подходят исключительно для офиса, ибо в игрушке фиг на ней поиграешь. Отличаются от обычных отсутствием судорог на запястье после длительного использования. От этого они такие дорогие. Конкретно в этом видео мы будем говорить об игровых мышках. До 1000 рублей ничего годного не ни на алике, ни в технопанте найти нельзя. Либо это будет офиска, либо это будет офиска с подсветочкой. А вот до 2000 уже можно найти номинантов Название «Моя новая мышь». Среди них на Алике есть рапу V625, с микриками Амрой на 10 миллионов нажатий, универсальной формой, подходящей как для ладонного, так и для кагитвого с пальцевым, а также сенсор Pixar PMV3325. Цена около 1500 также на рынке есть Deluxe M625, которая ничем, кроме сенсора 3360, не отличается от предшественника. Цена уже около 1700-1800. Последний в списке кандидат Motospeed V70, с микриками Amron на 20 миллионов нажатий, формой для ладонного хвата и сенсором 3360, который можно поменять на 3325. Цена 2000 и 1500 в зависимости от сенсора. В DNS также можно найти много интересного. Есть мышь Z на 3325, угар минус X3 на 3360 и пропяренная, но хорошо прохейте на 0 G102. Брать или нет, ваш выбор. До 4000 побольше мышей найти можно. Из них есть например, Z-Bloch Xaviour на сенсоре 3389 с удобным пальцевым и когтевым хватами, Omin 600 с ладонным хватом и сенсором 3360 и Razer Shell, но она мышь довольно спорная. На Алиэкспресс уже есть и Razer Elite, которая на головы выше, чем Racing Shell, и Стила 310, и приснутый зои. В общем, тоже ораво маленькая кучка. Начиная с 4000 до бесконечности вселенной, я могу предложить Logitech G502, G Pro, а также их беспроводные версии. Из стилов можно найти 500-е, 600-е, 70-е и 800-е, на лике же подобного ценного диапазона мышки найти сложно и почти невозможно. А теперь каких брендов мыши не рекомендую к покупке. Это у нас Блади на старых сенсорах, оравой подсветки и низким ценником. Кукумбер с такими же характеристиками. Зой из-за 3310 и слишком для них высокого ценника. И Хайпер X мыши довольно спорные. Поэтому вам выбор брать или нет. В общем, надеюсь, вы поняли с мышами. Следующий ролик я сделаю про клавиатуры. Будет довольно интересно. А с вами был Стиг Ботман.